Всем привет дорогие друзья. С вами канал CryptoShark. У нас получается сегодня на рефлекта. Это у нас такая инвестиционная платформа, в которой мы будем получать не только токены данной платформы, а также BUSD. Получается Everground и Shiba. Соответственно, здесь у нас готовые смарт-контракты. Вы можете которые здесь проверить. Адреса все есть, работают, есть листинге, какой market маркеткап, что уже немаловажно также выплаты все происходят своевременно, то есть в любой момент, в принципе, когда вам угодно будет. Давайте быстренько рассмотрим, что у нас по данной теме. То есть неплохие, скажем так, стратегические партнеры. Также известные издания в данном проекте говорили. Команда своих лиц, как говорится, не скрывает. Соответственно, видим генерального директора и в принципе остальных его помощников, то есть его команду. Соответственно тема это рабочая. Вопрос, сколько она будет работать, это я точно сказать не могу, но тем не менее это сейчас работает. Также владельцы токена рефлекта получают следующее вознаграждения, то есть разделили, разбили арбора 10% дивидендов на три валюты. Это Everground, Shiba Inu и Быстро. Соответственно, эти денежки нам быстренько прилетают на карманчик. Так что, я думаю, стоит обратить внимание, как это все работает. И можно, я думаю, сюда подзакинуть бабла. Говорится, в наше время получить какие-то дивиденды было бы неплохо. Тем более, сразу же получаем дивиденды в трех разных криптовалютах. Соответственно, какая-нибудь из них сейчас возьмет, стрельнет. Вы будете, в пусть если одна какая-то подтянет то другие будут как-то еще держаться. Либо другая какая-то выстрелит. То есть в любом случае все будет прекрасно. В плане того, что мне понравилось то, что из одного токена у тебя выходят дивиденды сразу на три разных токена. Ну, ладно, у ребят есть социальные сети, социальные группы, то есть Discord, Lego, да, Twitter. В принципе, больше ничего как бы нам и не надо. Также 10% от каждой покупки и продажи распределяется между держателями. Точно так же по 3.33. И 4% от каждой транзакции идут в пул ликвидности, чтобы стабильно держать цену. Так, на маркетинг они 2% берут. В принципе, нормально. Что еще? В принципе, по распределениям нам тут, ну аэрдропы это такое несерьезно, конечно. А, по дорожной карте У нас, кстати, есть тут кошельки. Сейчас дальше покажу. Потом решили, решили ребятки, запустить игру. А, то маркетинг и интеграция с меню Так, ну маркетинг это хорошо для нас, потому что цена будет идти вверх. А, кошелек делаем просто. Регистрируемся, я не буду показывать свою регистрацию, потому что здесь номер телефона, выбирайте откуда вы, не берете, пишите имя, там любое, email, соответственно, потом пароль и погнали. Так, также еще можно подключиться сюда через MetaMask, подключиться к Pool и заниматься, как говорится, деньгами. Что у нас здесь? можно забрать награду также как сразу же здесь есть нужно купить здесь на месте же никуда не отбегает далеко а, калькуляторы есть допустим мы там вложили 5000 да там не знаю на сколько-нибудь ну и образно выбрали так там калькулируем какой там у нас определенный курс сколько мы чего получим Год... получается годовая доходность у нас я так понимаю сейчас 34 а... Нет, точнее, это не годовая законность а что-то здесь немного... не совсем корректно или написано или я что-то не совсем понял но тем не менее как-то здесь что-то рассчитывается надо с этим калькулятором будет разобраться также потом подключаем кошелек и забираем свои награды которые нам на... насыпались на стейкались все это через метамарк там шибу забрали там everground забрали будет забрали, и все у нас хорошо. Точно так же мы можем купить типа, там, с любой валюты, там, я не знаю, э, там, писаем адреса и сразу же покупаем, минимум на 10 долларов. Свой swap есть, свой обмен, это довольно-таки хорошая вещь, когда он имеется. То есть здесь мы можем подкинуть валюту, поменять, я думаю, потом со временем все добавится больше еще разных койн у нас есть в принципе здесь у нас нормально ссылки все есть и графики отбиваются цена конечно здесь такая сильно не разгуляешься ну в принципе как и везде Кон точно также у нас имеется twitter ну твиттере 5000 человек в телеге у нас немного поболее будет ну, в любом случае, так что залетаем, следим за новостями, за обновлениями э, данного проекта. Присмотритесь, подумайте, как вам вообще данная темка. Интересно ли вам будет сюда подзакинуть боблишко. Я рад ради интереса так, немного подзакинул, чтобы следить за данным проектом. Посмотреть, что с этого будет получаться. Ну, пока что все это работает. То есть, если бы не проверял, не пробовал, я бы видео не снимал. На этом у меня все, так что давайте, давайте. всем удачи, всем профита, всем пока.